Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и на днях у меня на руках оказался очередной комплект памяти от компании G-Skill из линейки Trident Z RGB Я вам уже показывал пару таких комплектов, правда из другой линейки Trident Z Neo Один на чипах Hynixi GR, другой на Hynixi DJR на 3200 и 3600 МГц соответственно И рассказывал и показывал на что они способны в плане разгона Тогда из одного из комплектов удалось выжить порядка 4000 МГц, однако тайминги были не самыми наилучшими, да и пришлось действительно потрудиться. Те же модули, о которых сегодня пойдет речь, идут уже из коробки на 4000 МГц, причем с довольно низкими таймингами 15, 16, 16, 36. Для примера большинство памяти, даже на частотах в 3000 или 3200 МГц, имеет гораздо большее значение тайминга, в тактах. Так что мне было крайне интересно посмотреть, на что же эта память способна, ну и, конечно же, насколько ее удастся разогнать. Итак, давайте собственно разбираться. И первый вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, какие же чипы тут стоят? Я думаю, что многие предположат, что это Samsung b но будут неправы, это не Samsung b не угадали, это его брат-близнец, одноранговые чипы Samsung d -Dye. Я честно вам скажу, что много разной памяти с разными чипами приходилось мне разгонять, но вот Samsung d я видел впервые, хотя безусловно был о нем наслышан и наслышан позитивно. Ну что ж, из коробки память на моей любимейшей плате за 390 Aorus Master не заработала, ибо данной памяти нет в листе совместимости данной платы, да и плата идет на тета-пологии, так что она плохо работает с двумя модулями и еще хуже работает с ними на частотах выше 3800 МГц. Поэтому я поставил данную память старушку старушку SROG Z490 ITX-TB3, которая имеет лишь два разъема под память за счет чего не имеет никаких проблем с топологией, ну и плюс данная память есть в ее QVL листе, то есть в листе совместимости, так что все должно быть тип то. Итак, показатели памяти из коробки были примерно вот такие. Однако, конечно же, мне было интересно, что еще можно из нее выжить. По частоте я остановился на 4300 МГц, выше материнка даже не пыталась запуститься. Поднимать же напряжение мне не хотелось, ибо память и так из коробки работает на напряжении 1.5 Вольта, который является предельно допустимым для DDR4 памяти в режиме 24 на 7. Ну что ж, раз напряжение растить уже некуда, то мне дальше оставалось лишь играться с таймингами и снижать их до предела. В результате удалось остановиться на значениях основных таймингов 17, 18, 18, 34. Субтайминги также удалось опустить, правда не так сильно, как хотелось бы. Тут сложно сказать, что явилось причиной, память или материнская плата. Например, тайминги TRRDL и TRRDS, и зависимо от них тайминг TFA, Pw никакую не удавалось опустить до каких-то приемлемых обыденных значений, они были достаточно сильно завышены. Но в любом случае память демонстрирует прекрасные результаты. По сравнению с коробочным вариантом, пропускные способности чтения и записи, согласно Аиде, выросли где-то на 10 и 12 процентов соответственно. Копирование примерно на 15 процентов и в пике все это достигало примерно 60 тысяч мегабайт в секунду. Задержка же при этом достаточно существенно сократилась Так что результаты достойные И энтузиастам действительно будет интересно пощупать и поразгонять такой вот комплект памяти Но, как я и говорил ранее, я не выступаю за то, чтобы покупать подобную память обычным пользователям Ибо реальный прирост от такой памяти в играх и про-задачах В сравнении с обычными модулями на 3200 МГц Навряд ли оправдает вложенные в нее деньги Стоит данная память, кстати, немало порядка 19 тысяч рублей и в продаже ее сейчас почти не найти. Подробные же тесты влияния частоты и таймингов на игры и профзадачи я приводил в своем видео о выборе оперативной памяти, так что если будет интересно, то ссылка на полуторачасовую познавательную лекцию будет конечно же в описании. Вот как-то так, друзья. Описывать внешний вид модулей в третий раз я уже не буду. Чем они отличаются внешне от Trident Z Neo, я, честно говоря, тоже не знаю. Скажу ли, что да, они красивые, да, подсветка прекрасная, да, с синхронизации, синхронизацией, да, как и с синхронизацией большинства RGB памяти, порой бывают глюки, но ничего прям дюже критичного я лично за почти два года использования разных моделей не заметил. Производитель, слава богу, работает на совместимость, и постоянно улучшает свое ПО. Однако, друзья, если вас интересует не память, а процессоры и материнские платы, то список наиболее интересных вариантов, какую Intel, такую AMD, с разным ценником под разный бюджет я, как и обычно, оставлю в описании. Все ссылки, как и всегда, будут даны в сетеленке. Там достаточно широкий ассортимент, адекватные цены. Но ну а филиалы данного магазина есть в большинстве городов нашей необъятной Родины. Есть также доставка товаров и Периодически проходят разные скидки и акции, и вы можете что-то урвать по сниженной цене. Такое тоже бывает. Так что если какой-то вариант вам понравится, то можете смело это приобретать. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал. Ну а мы с вами встретимся в конце недели, я припас для вас еще одно интересное видео на сборке двух компьютеров в одном корпусе. Так что чтобы не пропустить, не забудьте нажать на колокол и установить в нем уведомления о всех новых выходящих видео, чтобы соответственно вам пришло оповещения. Вот как то так друзья, всем удачи и до новых встреч.